Очередная провокация Армении провалилась с треском. Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, отклонил, во второй раз, ходатайство Армении по военнопленным, поддержав позицию Азербайджана. Как передает Дей Ас, со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции 6 июля заявил представитель Армении в ЕСПЧ Егише он рассказал, что в ходатайстве армянская сторона требовала обязать Азербайджан прекратить судебные процессы в отношении армянских террористов, а также предоставить властям Армении все материалы, касающиеся уголовного дела. По словам Киракасяна, ходатайство было подано в ЕСПЧ 30 июня, однако 2 июля суд вынес отрицательное решение.